Обязательно расскажу. Угу. Вот как раз относительно продолжения здесь спрашивают, какая длительность сна сейчас и, и а, глубина сна, если глубина. А, продолжительность Последняя. сна? Да, то есть, ребят, у меня еще бывает такое, что я очень... А, у меня бывает несколько дней, там, ну, бывает день-два, когда мне прям хочется спать. Вот. И